Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Сегодня хочу познакомить вас с интересным циферблатом бесплатным. Ссылочка будет на него в описании видео. Думаю, возможно, вам понравится. Сейчас я вам продемонстрирую. Смотрите. 1, 2, 3, 4, 5. 5 будет у вас разных циферблатов, когда вы установите всего лишь этот Один. Он так интересно сделан, что получается, что он в итоге вот такой вот модифицированный, так скажем, нестандартный. Сделан он наподобие этих вот Google Watch и встроенного циферблата похож, но да не совсем, видимо. Да? Что у нас здесь есть? Смотрите, настройки вот так выполнены. Здесь много всего есть, колоры всякие, фоны там, натуралы не натуральный фон вот здесь модификации всевозможные врубаются смотрите здесь у нас меняется цвет э, цифровой вот видите зелененький с этой стороны что у нас меняется меняется положение вообще в принципе всего циферблата обратите внимание можно сделать кое угодно вот эти табзоны, они естественно тоже э, меняются и ставятся все что угодно как говорится, -то, вам сюда воткнуть, можете воткнуть без проблем. Я сейчас погодку по обыкновению и поедем дальше. Пойдем посмотрим следующие здесь тренировочки. Вон, пожалуйста, что хотите. Я погодку. Бац. И по факту мы с вами получаем вот такую вот прелесть. Прелесть получаем. Поехали дальше. Следующий посмотрим. Здесь обычно вот такой вот, он сделан, смотрите, там, значит, элементы химические всякие, это из таблицы Менделеева, магниум, там, что там, натриум, чего только нет, короче. Настройки там в дальнем фон, типа, планетарный какой-то, кольца кит там, ну и т.д. и т.п., короче. На английском языке. Здесь все то же самое, смотрите, меняется цвет и три табзона, которые тоже видоизменяются. Поехали далее, посмотрим, что у нас далее. Вот такой циферблат обычный, тоже со всеми э, табзонами и изменением цвета основных цифр. Поехали далее, посмотрим. Получается у нас четвертый. Вот этот вот э, тоже с табзонами. И изменением цвета, как видите, основного времени. И последний из этой категории, вот этот вот. Он, значит, у нас тоже вот такой, он вот интересный. Что у нас тут есть? Ну, давайте посмотрим. Вот такая вот секундная стрелка, смотрите, как бы увеличивают цифры. Ну, сделано достаточно интересно. Как я уже сказал, вы его скачать сможете в описании видео. Проходите, качайте. Ну и наслаждайтесь. Видишь, и вам понравится. Ну, с вами был канал SmartWatch. Подписывайтесь, лайки и ваши комментарии. Пока.